Так успешно рекрутировать да то есть ты мы выключим сейчас микрофоны да ты нам это расскажешь как ты это делаешь да в какой последовательности например вот у меня очень часто бывает такое что я общаюсь с человеком я э, с ним навожу какой-то контакт но вот правильно презентовать наш продукт до да, нашу компанию вот это важно вот, поэтому мы хотим вот послушать вот, вот твои, э, так сказать, рекомендации, твои э, пожелания, как ты, ну, как ты это делаешь, да. И я знаю то, что некоторые подготовили некоторые вопросы, да, э, которые им часто задают, у них э, возникают м -м, такие сложности, да, с ответами. Вот, и они зададут это уже в, ну, в конце, ну, после того, когда, ты сказать, ты, так сказать, поделись с нами. Ну, как-то так вот, я, я так это вижу. Вот. Поняла, Андрей, спасибо. Понятно, что это самая такая актуальная тема для партнеров, особенно для новичков, кто в интернет-бизнесе, Новичок приходит вот только совсем недавно, начинает бизнес, все нравится. И э, первый вопрос – это как вы приглашаете, как происходит ваше приглашение? Я скажу сразу, что общего критерия как такового каждому э, к единому да, приглашению нет. Это приглашение у нас к, ко всем, оно индивидуальное но, чтобы вы понимали, когда вы начинаете делать первые шаги, для вас важно это набрать себе команду, да? Мы действуем это очень быстро, потому что глаза горят, хочется пригласить много людей, начать зарабатывать. Результатов пока нет, потому что сам только вошел в бизнес, информация еще в голове там путается, что-то еще непонятно и Первое, что вам нужно сделать, это, конечно, изучить информацию. Потратить пару дней просто изучить информацию, написать себе такую приглашалку голосовым вы ее можете записать себе на телефон, сами послушать ее, как она будет звучать. Вы можете скинуть своим родственникам, там, родителям или сестре, спросить, как твое мнение, а лучше скинуть своему спонсору, чтобы он мог поправить, и если вам уже самим не нравится ваше, как вы наговорили, возможно, там какие-то паузы, возможно, вы не знаете ответа на данный, ну вот не можете раскрыть эту тему, да, и вы чувствуете, что у вас какой-то затык в этом, вы можете пересмотреть презентацию или спросить у спонсора своего что не так я говорю и посмотрите как у вас звучит с каждым разом ваша приглашалка будет звучать все уверенней будет интонация с энтузиазмом это очень важно потому что это самый важный момент это когда вы знаете о чем вы говорите вы верите в компанию и вы приглашаете с энтузиазмом. Вот такую вот приглашалку вам нужно себе. Если вы не знаете, как говорить, вы просто ее выпишите. Возьмите себе блокнот и прямо напишите буквально там на пару минут то, что вы хотите донести своему партнеру, своему будущему претенденту в этот бизнес, который вы будете приглашать, и таким образом вы получите от него обратную связь. То есть самое главное вам наладить вот эту коммуникацию. Если же вы хотите дать какой-то ролик, да, вы не готовы наговаривать, не, не готовы э, сделать эту презентацию, как бы, да, вот голосовушку, хотя это очень важный момент, я рекомендую обязательно сделать приглашалку, чтобы вы, когда вы ее будете делать, вы уже э, себя прокачаете, потому что вы уже много посмотрите э, тех моментов, которые вы сами не понимаете, вы много разберете маркетинга. То есть, как я сначала делала, у меня была такая приглашалка просто в бизнес, что из себя представляет бизнес Краудван. И я по шагам просто... Э, наговаривала, что это за компания, ее плюсы, чем она мне понравилась, все ее критерии положительные. И следующая была у меня голосовушка, это по маркетингу. То есть я коротко за полторы минуты рассказала о маркетинге, что у нас за маркетинг, чем он отличается от других компаний и так далее. То есть маркетинг я отделила, потому что вы можете давать информацию всем. Не все готовы принять сразу маркетинг, потому что маркетинг это обязательство. У нас люди как хотят, они хотят что-то положить и сразу получить миллион. Так не бывает. Поэтому это, конечно же, это работа, которая очень-очень круто оплачивается. Но мы Маркетинг лучше дадим это уже после того, когда вы расскажете о компании и о том, что компания вам дает. Это очень важно, потому что когда вы просто рассказываете о компании, это, это будет да, это замечательно. Прекрасная компания, много э, интересного в ней, но что она дает для меня? вы должны обязательно донести, что ты можешь за 99 евро зайдешь и у тебя будет то-то, то-то, то-то. То есть обязательно вы должны оперировать цифрами. Помимо того, что вы должны как следует продать компанию наших основателей и профессиональную команду, вы должны рассказать все плюсы и рассказать, что дает компания? Что ты будешь иметь, если ты воспользуешься этим предложением? То есть вот в таком ключе у вас должно, должна быть подача вашей информации. Если вы хотите дать человеку ролик посмотреть, да, презентацию короткую или полную презентацию, то вы должны уже человека к этому подготовить, потому что если вы просто ему дадите, посмотри и все. Скорее всего, наверное, в 90%, он не будет смотреть. Он еще посмотрит на YouTube, посмотрит, что там 53 минуты, он даже не будет смотреть. Вот. Если вы собираетесь ему дать короткую презентацию, это будет лучше. Также короткая презентация, которую вы сделаете, будет просто бомбически эффективна. Потому что вы, являясь экспертом, можете ответить на много его вопросы, вы можете его привести к успеху, вы знаете много о компании, это очень важно. Если вы сможете себе сделать этот ролик презентационный, сделайте это. Я очень этого вас советую, вы можете его взять, информацию также, да, все прописать себе, сделать ролик из того, что есть, вырезать, ну, это, конечно, это работа, которая требует времени, творчества, но она приносит свои плоды. Вы можете сделать отдельно короткую себе презентацию и отдельно также маркетинг рассказать. Можете совместить коротко вместе. И если у вас на данный момент еще нет опыта создания роликов, вы можете пользоваться тем, что есть на Ютубе, хотя бы, взять и поменять название, перекачать на свой канал как минимум. Ну, это нужно с разрешения человека, который создал, чтобы ваш аккаунт не заблокировали. У меня, например, все ролики, которые у меня партнеры берут, без проблем. Берите, качайте, пользуйтесь. Можно их закачивать к себе на канал. Там уже делать реферальную ссылку, приглашение, текст писать. Вот, и вот такой вот ролик вы даете своим людям посмотреть. Но прежде чем его дать, вы должны, конечно же, подготовить э, человека к тому, чтобы он посмотрел. Для этого тоже существуют определенные техники. Вы когда можете давать информацию, создать атмосферу? такой спешки позвонить своему другу сказать что привет как у тебя дела ты знаешь я сейчас тороплюсь но я хотел бы поделиться с тобой такой информацией которая просто мне сносит крышу ты мог бы уделить этому пару свои пару минут своего времени человек уже становится интересно обязательно когда вы будете с ним общаться вы должны ему сделать комплимент, потому что для него это очень важно. Это будет момент, когда будет открыто более к вам доверие, когда вы деловой человек, торопитесь, у вас мало времени, вы хоч, хотите ему дать некую ценность, и при этом вы еще и говорите, что я знаю, что ты никогда не проходишь мимо возможностей, или я знаю, как ты классно разбираешься или какой-то эксперт, что-то сделайте ему комплимент, которая действительно в нем это есть. Не придумывайте, если человек не занимался сетевым, вы ему скажете, он вам не поверит. Делайте ему комплимент э, по его работе, по его, э, вы можете это посмотреть, чем он до этого занимался в соцсетях, да, или если это ваш друг, вы и так знаете, э, в чем он хорош. Поэтому, делая комплимент, вы открываете больше дверь, проем дверей доверия. Потом у вас есть возможность, знаете, как действовать. Есть приглашение «Прямой подход», «Косвенный подход». И такой совсем вот такой косвенный подход. То есть прямой подход ⁇ это когда вы подходите и говорите, Ты знаешь, я нашел способ, как нам повысить с тобой наши доходы. Вот, вот это вот прямой способ, когда вы говорите, что четко, что я нашел прекрасную компанию, которую я уже изучил, и я предлагаю тебе ее посмотреть. Второй способ ⁇ это... Это косвенный, это непрямой, когда вы можете его спросить, его мнение. То есть я разобрался сейчас в компании, и я бы хотел бы узнать твоего, твое мнение. Ты можешь посмотреть, посмотреть этот ролик. Или вот третий вариант, это когда ты предлагаешь ему через его знакомых. То есть если... Если у тебя есть такие знакомые, которые сейчас хотели бы поправить свое финансовое положение, у меня к ним есть предложение. Я думаю, что они могут очень быстро рассчитаться с долгами и так далее. То есть вы можете использовать вот эти вот шаги. Да, либо прямое приглашение, либо как экспертность, чтобы человек посмотрел, либо как через его знакомых, которые он может подумать да, и задать вам вопрос, а что же интересно ты такое ему предлагаешь, а что ты хочешь ему предложить. Вот, Ему самому будет это интересно. Это тоже работает. И тогда нужно что сделать? Тогда уже нужно вам назначать конкретно время, когда человек сможет посмотреть тот материал, который вы ему даете. То есть вы тогда уже спрашиваете у него напрямую, что э, если я сейчас тебе скину этот ролик на WhatsApp, ты можешь его посмотреть. И вот это вот, э, когда это называется э, «ты мне, я тебе», то есть э, «я тебе, ты мне», да, я тебе скидываю, а ты посмотри, сможешь ли ты посмотреть. Если ты сможешь посмотреть, скажи, какое, в какое время и когда ты это сможешь посмотреть, чтобы вы понимали, когда к человеку можно обратно обратиться, когда он посмотрит. То есть, если ваш человек выбирает конкретно дату, что я могу посмотреть в четверг. Тогда вы можете спросить: в пятницу я могу вам позвонить, вы уже будете знать информацию, да, посмотрите эту информацию. Да, человек сказал: да. Все, у вас уже э, есть время, которое назначил ваш именно партнер, не вы, и человек уже взял на себя обязательство посмотреть. Друзья, это работает, конечно, не во все 100 случаях, но если вы будете идти таким способом, э, когда вы будете задавать ему вопросы, такие, когда он будет вам кивать и утвердительно вам говорить о том, что он посмотрит, о том, выбирая время, когда он посмотрит, вы таким образом понимаете, что в следующий раз, когда вы ему позвоните, человек уже, либо он уже сам вам позвонит, потому что он уже посмотрит эту информацию, он, может, не будет дожидаться даже пятницы утра, он позвонит вам уже после просмотра. Но ваша задача стоит в том, чтобы он посмотрел именно этот ролик. То есть вот эта вся цепочка действий, она направлены на то, что человек 100% должен посмотреть ваш материал. Вот. Поэтому можно использовать разные способы, но, ну, как я и говорю, одинаковых скриптов не бывает, и нужно смотреть на человека и по каким критериям вы хотите его отнести, то есть это сетевик, это не сетевик, это человек, который сколько может он уделить времени, может он нисколько не может, нужна ли ему эта возможность. То есть тоже здесь должна быть определенная ваша работа, чтобы вы могли давать информацию. Конечно же, очень классно, если эту информацию вы будете давать напрямую уже целевому клиенту, людям, которые ищут возможность. Потому что немногие ищут возможность, многие могут просто жаловаться на свою жизнь, они могут э, сетовать на что нет денег, на долги, на президента, на повышение цен, на все что угодно, но при этом оставаться в зоне комфорта э, со своим любимым диваном, со своей работой, на которую он получает там 25 тысяч рублей и платит свой кредит, то есть никогда он не будет выходить из этой зоны комфорта, поэтому здесь нужно еще искать людей, тех, которые действительно хотят изменить свою жизнь, которые говорят, я все, я уже на пределе, я устал, я не хочу жить этой жизнью, я хочу себе нормальную машину, я хочу себе купить квартиру, вот людей, ищущих возможности очень много. И вы, приходя со своим предложением, решаете их проблемы. Вы им даете возможность очень быстро заработать. Вот. Поэтому, зная это, вы должны себя вести как человек, дающий, не просящий прийти в бизнес, а дающий информацию, которая поменяет его жизнь очень быстро. Вот. И... Если у вас есть, друзья, вопросы, давайте, может быть, мы пообщаемся по вопросам. Может быть, что-то непонятно, какие-то вопросы есть у кого-то лично по приглашениям, что-то было, какие-то отказы. Кстати, отказы – это классно, это работает очень мощно. Когда вы получаете отказы, вы начинаете повышать свою экспертность, потому что вы закаляетесь, вы приобретаете опыт с каждым отказом вы приобретаете опыт которая вас начинает двигать и мотивировать вперед вот для меня отказы это прям знаете подстежка такая что хорошо все пожелала успеха и пошла следующего то есть я за один отказ всегда приглашаю еще больше в два в три раза больше также, например, у меня было все это и с прохождением опыта, когда я начинала свой бизнес, МЛМ, и были разные у нас компании, проекты, в которых мы все теряли деньги. У меня одна из компаний, это была прям очень сильная такая потеря для меня, не имеющая опыт вообще в сетевом бизнесе. Я пришла, поверила вложила вообще все, что могла от продажи своего бизнеса и пролетела как фанера, да, как говорят. Но я подумала, что ладно, значит, я заработаю в 10 раз больше. И у меня всегда так. Если мне отказали, значит, я приглашу в 3 раза больше. Никогда меня это не сломает, и у меня всегда только вот весь отказ, потеря, это значит еще больше, еще больше вперед, еще больше упора, и все получится. Ну, я знаю тебя, Оксана, как человека такого твердого, целеустремленного, движущего к цели, вот, и очень рад, что мы с тобой общаемся, что у меня есть такой пример, потому что я, когда пришел вообще в этот бизнес MLM, для меня это было вообще непонятно, что это такое. И, как ты говоришь, всякие ответы и всякие каверзные вопросы, которые мне задавали, я не знал о них ответы, я начинал тебя дергать. Вот, надеюсь, что ты на меня не злишься за это. Почему? Потому что меня да, это подстегивает и это повышает мою компетентность, мой профессионализм в знании продукта компании, которые я представляю, а мы являемся по факту представителями нашей компании. Да, но э, скажи, пожалуйста, вот есть люди, которые задают такой вопрос, вот как быть с теми, которые, вот мы им презентовали все, все хорошо, они довольны, они удовлетворены, да, хотят заходить, но они ждуны. То есть они что-то ждут. Вот как в таких случаях поступать с такими людьми? Вот, оставить ли их периодически у них спрашивать, либо преподнести какую-то другую информацию? Вот, что ты вот подсказ... вот как вот ты поступаешь с такими? Да, Андрей, замечательный вопрос. Ждунов у нас в командах всегда много, скажем так, это. Порядка 70-80%, у некоторых процентов 90, ждуны. Это те люди, которые по каким-то причинам, по своим причинам, это в основном, это, наверное, скажем так, страх, страх приглашения, что у них не получится, или они попытались это сделать, но и все и опустили руки. Тогда нужно... С ними, конечно, созвониться, понять причину, почему человек не работает в бизнесе, может быть, он занят другим бизнесом, почему он не заходит на презентации, что ему непонятно. У некоторых, знаете, просто «мне непонятно», вот они сидят, «мне непонятно», «так ты скажи, что тебе непонятно», и он боится подойти и спросить, что ему непонятно, а ему непонятно, может быть, практически все. Куда он зашел, он не понял. Вот нам нужно делать так, чтобы наши партнеры вообще понимали, куда они заходят. Конечно, некоторые прекрасно понимают, куда они заходят, они просто не могут приглашать. И они ждут, говорят, это не, не для меня. Вот Тогда здесь ты можешь их мотивировать. Просто спроси, почему ты не берешь вам как бизнес? Что ты ждешь? Если тебе нужна помощь, я тебе помогу. Давай посмотрим стратегию. Что ты, вот ты пришел в бизнес, что ты хочешь здесь заработать? Сколько ты хочешь сюда, отсюда заработать? Вот, или ты просто пришел посмотреть, какой смысл тебе посмотреть, если ты здесь можешь, можешь заработать 10 тысяч евро, 50, 100 тысяч евро. Тебя это не мотивирует? Да, я все понимаю, но это же надо приглашать. Но тогда ты можешь спросить: а что тебя устраивает? То, что ты сейчас имеешь, или то, что ты будешь иметь, но приложишь к этому определенные усилия? И я тебе в этом помогу. Твоя задача дать информацию, донести людям то-то, то-то, то-то, да. Твоя задача пригласить меня на разговор с твоими людьми, чтобы я мог провести для вас встречу. То есть ты можешь предложить свою помощь. Когда ты будешь с ним общаться, ты предлагая свою помощь, человек понимает, что он действительно может и начать бизнес, потому что он не один, и у него есть наставник, который предлагает свою помощь. И он начнет делать определенные действия ты можешь у него спросить, да, про, вы должны вместе прописать, во-первых, сколько он хочет заработать, допустим, ты сос, составь план, вы вместе должны составить план заработка, тысячу евро, да, допустим, в первый месяц вы решили заработать тысячу евро, что для этого надо сделать, вы знаете маркетинг, взяли лист бумаги, и прописали, сколько должно быть личников, и какие-то должны быть входы в компанию, какие должны быть куплены пакеты. И вот эта стратегия на тысячу евро, она должна дать ему понимание и шаги, которые он будет делать. Вот. А шаги, они обычные, там не надо вести презентацию, потому что презентации есть. Ему нужно просто, правильно, грамотно дать информацию и пригласить тебя, как наставника, провести разговор, ответить на вопросы, если он сам это не знает. Новичку вообще я рекомендую не отвечать самому на вопросы, если он не эксперт еще в этих делах, пожалуйста, приглашайте своих наставников. Если вы уже эксперты, все знаете, и вы имеете уже ранг, статус, вы уже как рыба в воде, конечно, вы уже все, вы уже все это сами делаете. Но если вы только-только пришли, у вас еще нет чека, нет еще команды, то обращайтесь к наставнику. Когда вы уже будете понимать с каждым разом, да, ответы на вопросы, знать будете сами, тогда вы это делать будете сами прекрасно. Вот, поэтому с такими людьми, Нужно обязательно пообщаться, нужно э, напоминать о себе, нужно позвонить, спросить, как у тебя дела, ты знаешь ли, что у нас сейчас промоушен, у нас промоушен сейчас по микстру. ты вообще в курсе, какие у нас, ты заходишь, забираешь доли, ты знаешь, сколько ты на эти доли можешь в дальнейшем заработать, что это дорогого стоит, ты знаешь, что сегодня ты можешь доли эти получить, краудван-ревордсы, 1200 – это как если бы ты зашел на такой-то пакет, да то есть э, как минимум на 1000 евро. Ты сегодня, получая подписку, получая подписку… о Ельгиз нам пришел. Получ, покупая подписку годовую, получаешь 1200 краудреворцев. А если бы ты зашел на 100 евро в период промоушен, ты получил бы 150, но ты как партнер… Ты, ты же знаешь, что это супер выгодно, супер. И, может быть, больше такой акции не будет, раздача Крауд Поэтому я тебе звоню для того, чтобы ты знал наши новости, те, то, что у нас Тарвайрица в бизнесе, промоушен, вообще, как у тебя дела, что ты, почему ты не приглашаешь, что у тебя, какой затык, может, тебе что-то не хватает. Вот когда вы с ним поговорите, вы уже будете понимать, может быть, он вообще, ему ничего не надо, он ушел ушел какой-нибудь пирамидоз, все, он там. Вот. Он вернется там, конечно, вернется там, закроется, он обратно придет. То есть связь нужно обязательно поддерживать со своей командой. У меня большая команда, у меня бывает так, и это отнюдь не все активные партнеры, далеко. 20% активных и остальные неактивные. вот Поэтому, когда приходит момент, когда нужно всем позвонить и рассказать о том, что у нас есть такая возможность, у меня уходит практически целый день только на одни звонки, чтобы позвонить и сказать, что ты знаешь, у нас вот это, вот такой-то промоушен. Я отправляю, набираю голосовое и отправляю всем своим, э, как сказать, жду нам да вот таким вот, просто тоже вот ты говоришь по поводу наших реворцев да многие люди даже не понимают да какой бриллиант по факту у них есть да какая возможность в этих реворцах ну во-первых мы сейчас уже получаем да от количества своих реворцев э, да от компании мы получаем Свои да, дивиденды. А еще когда она выйдет вообще на биржу, то наши реворцы будут стоить очень-очень-очень хорошо. К сожалению, не понимают. Вот. И... Да, надо доносить до них эту ценность краудван Доносить возможности на сегодня какие есть промоушены, то есть все равно нужно их держать. Чтобы они понимали. Вот они могут быть сегодня они неактивны, а может, через полгода у них что-то поменяется, и это будет уже для них как э, прозрение такое, что у них все это есть, и что же я сидела, когда здесь можно действовать? И они начнут. Так, я смотрю, Елена и Гульнара хотят задать вопрос. У меня тоже еще один вопросик, только вот скажи мне, пожалуйста, по поводу отправки, да, ну, первичного, да, первичной отправки информации да, для вообще холодных контактов. Вот. Как вообще лучше, более продуктивней, отправлять голосовое, либо то же самое, но текстом? Вот как, как здесь? Вот. Какой процент успеха? Вот В голосовом и какой процент успеха, когда ты отправляешь просто СМС человечку? Если человек вообще холодный, прихолодный, обязательно это первое, это отправить э, не голосовое, а написать. Поздороваться, что-то написать, предложить дружбу. Почему? Потому что человек тебя не знающий у нас как реакция мы посмотрим секунда и мы посмотрели ответить не ответить а аудио это нужно нам к холодному контакту во-первых быть заинтересованному в прослушивании да я тебя не знаю ты мне что-то там наговариваешь я не, не знаю вообще чего я буду тебя слушать поэтому визуально он быстрее среагирует, поэтому первое, конечно же, это нужно написать, предложить пообщаться, дружбу, вообще что-то написать, даже пару строк, что спасибо, что добавили меня, будем дружить, может, будем друг другу полезны. И потом, через какое-то время, чем вы занимаетесь, как у вас там погода, где вы там что-то и уже начать вот такое вот потихонечку общение, захаживать на его страничку, смотреть, чем человек занимается. То есть и потом уже, когда вы наладили первое взаимоотношение, он уже послушает ваше аудиосообщение. Ну хорошо. Я людей специально попросил, чтобы они подготовили всякие каверзные вопросы, да, которые им задают. Надеюсь, что, что они это сделали. Да. Хорошо. Елена, ручка поднята. Включайте. Слушаю. Вопрос. Ой, Оксана, добрый, добрый день. Вот, хочу поблагодарить за тот звонок на троих. Партнер с Украины зашел на пакет Титан. Вот, еще раз спасибо большое. Это Елена Санкт-Петербург. Мы переписывались в Теграме. Часто слышу вокруг когда отвечает мне, что опустили руки и остановились, потому что у людей нет денег, сейчас пандемия и безработица, и вообще вот в нашем городе или в нашей стране идет серьезный финансовый кризис. Как отвечаете? Это первый вопрос. И второй, какой программкой видео для видеозаписи вот роликов пользуйтесь. Ага, я поняла. Спасибо, Лен. Сразу пойду от роликов. Это Камтазия. Для меня это самая лучшая программа, но сейчас я осваиваю Мувави. Вот, я думаю, что я ее освою наконец-то запишу короткий ролик новый по презентации. Что касается отказов, вот это именно идет отказ. Когда говорят, нет денег, это просто отказ. Отказ, я вам скажу, что деньги 99 евро есть у всех. И если даже в Южной Африке нет действительно 99, то ребята скидывались. 10 человек, 15 человек, и они заходили на один аккаунт. Поэтому денег нет это отказ, на который вы можете ответить. Правильно я понимаю, что у тебя есть другие предложения? То есть, человек, услышав это, начнет анализировать, а кто ему дает еще какие-то другие предложения? То есть, есть ли у тебя другие предложения? А какие у тебя есть предложения? За 99 евро ты можешь заработать на квартиру себе за год, ты можешь заработать миллион, ты можешь заработать, ну, даже, скажем так, в месяц зарабатывать там порядка 150 тысяч рублей с 99 евро. То есть вам надо дальше услышать, что он вам скажет. Вот. Поэтому если, например, он говорит «я подумаю», то вы также можете сказать «Я правильно ли я понимаю, что тебе не хватает какой-то информации?» И человек уже дальше говорит «Да, да, мне бы, наверное, нужно что-то посмотреть, да?» Что именно вам не хватает и что вы, вы бы хотели еще посмотреть? Может, это маркетинг, может, это выступление основателей, то есть вы должны спросить, чтобы он сам же и ответил на свое возражение. Благодарю. А можно по поводу вот программок в чате ну потом, может быть, написать, как правильно вот найти в интернете? Я, пом я помогу, Лен, тебе с этим. Вопросов в этом нет. И в муви, и в да, да, это все есть. Прямо там все обучающие ролики есть, как использовать эту программу. Это все есть в интернете. Так, Гульнара. Вас? Приветствую вас. Очень рада, конечно, что мы можем с вами общаться вот так вот напрямую, задавать у вас вопросы. Это просто круто. У меня несколько тоже вопросов. Первый вопрос. Неужели вам тоже отказывают, Оксан? Гульнарочка, спасибо за вопрос, у меня сейчас пока нет такого свободного времени для приглашений, но, конечно же, отказывают, конечно, но я вам скажу, с самого начала, когда я начала приглашать в компанию Краудван, да, я получила очень много отказов, нет, наверное, немного, скажем так немного отказов, но таких для меня очень важных, например, было, чтобы этот человек зашел, но он все ни в какую говорит мне не нужно ничего, я сейчас ничего не ищу, ничего не буду рассматривать, все, Оксаночка, все, давай закроем эту тему, все, все, все, а мне очень хотелось, чтобы этот человек зашел в бизнес, ну, этот человек не зашел, занимается бизнесом на земле и как бы ну, не пошел, не, не пошел. Вот. Сейчас, если я начала бы приглашать, да, но это мне нужно отключиться от всех телефонов, мне это не позволит, я вчера не смогла поменять э, слайды. Я уже два дня хотела поменять слайды. У нас, э, уже, нас уже не 20 миллионов, а 21 У нас э, компания такая динамичная, и Всегда у нас новые, нужно делать слайды, заменять и и у нас э, наш генеральный директор покинул пост. Хотелось бы тоже, но меня просто не не дали мне по времени. Я только сажусь, мне звонок Оксана поговори. Оксана э, вопросы, вопросы, вопросы и команда растет, поэтому личного времени становится вообще все меньше и меньше а тем более на приглашение хотя бы я хотя я с удовольствием бы э, все бы отключила и поприглашала бы но пригласить это одно надо же еще партнера довести до результата если вы приглашаете вы понимаете что вы должны с этим партнером работать вы должны отработать приглашалки, вы должны э, уделить обязательно время на тройные разговоры, пока он не научится вести презентации, ответить на все его вопросы, провести по кабинету, э, рассказать то, что у вас есть все эти ролики, это отлично, но, как правило, люди звонят, говорят, у меня нет времени, да? Э, расскажи мне сама, давай вот сейчас мне расскажи, то есть, ты этот ролик сделала для того, чтобы все посмотрели, и у тебя освободилось свое время. Нет. смотрите я не буду, времени нет. То есть у него нет времени, а у тебя его вагон, да? И тебе... Но все равно приходится. Уделять время, звонить, рассказывать, показывать, провести, помимо этого еще очень много таких разных моментов, когда делается активация, не приходит сразу, нужно подождать, человек беспокоится, волнуется, там суппорт не отвечает, то есть это все-все-все это время. Но сейчас я вам скажу, что люди уже просто приходят и просят реферальную ссылку, готовые. Да, это уже говорит о том, что нужно вот достичь такого уровня полезности для людей, когда людям будет интересно вести бизнес вместе с вами. Вот это тоже напрямую зависит от того, насколько ты должен себя прокачать, насколько ты должен быть полезен, даже если у тебя еще нет успехов, в бизнесе ты можешь делать очень интересные посты по компании ты можешь рассуждать и э, про промоушен, да про деятельность компании вот про что угодно даже вот возьмем нашу компанию ты можешь столько тем придумать и с маркетингом и э, по любому событию по библиотеке наших продуктов, то есть ты можешь быть интересен и уже будешь экспертом, если ты будешь делать даже э, такие ролики, даже на телефон, и выкладывать свой чат, выкладывать их на свои соцсети, в Инстаграм, это уже будет позиционировать тебя как профессионала, то есть люди уже будут на тебя обращать внимание и... При выборе, при выборе наставника они поймут, что человек имеет опыт, знает, о чем он говорит и может быть полезен. Вот тогда, конечно, будет выбирать вас. Айдар, я хотела бы услышать ваш вопрос. Гульнар, надеюсь, я ответила, да? Спасибо большое, Оксана. У меня еще будут вопросы, давайте Айдар спросит, потом можно, да, я еще вернусь к своим вопросам. Конечно, спасибо. Звук, Айдар, включи, пожалуйста, микрофон. Да, здравствуйте. Вот такой вопрос. Понятно, что вначале нужно самому заиметь представление о компании и изучить ее маркетинг-план. Вот. Вопрос про, про биржу мне интересен. На какую биржу будут выведены эти доли и когда именно? Спасибо, Айдар. Хороший вопрос. Но этот вопрос... Сразу показывает, что вы не бываете на презентациях, вам нужно обязательно побывать и посмотреть последнюю информацию о компании, потому что у нас нет сейчас никакой информации, на какую именно биржу мы будем выходить, и это не так важно, на какую именно мы будем выходить. Важно то, что мы к этому идем, а уже все нюансы компания нам скажет и расскажет это на своем мероприятии, которое у нас происходит каждый месяц. У нас глобальные мероприятия международного формата и все Самые главные новости мы узнаем там. Потом мы видим в своем кабинете в разделе «Инфо» у нас также все наши события, промоушен и так далее. Биржа, когда у нас будет подходить дело к тому, что мы будем выходить на биржу, это не так быстро. Это может быть года через 4, может быть и дольше. Но я думаю, что это произойдет. Поэтому мы об этом узнаем от самой компании. Зачем нам бежать впереди паровоза? Все, что нам надо, компания нам дает. Можно я дополню немножко твой ответ? Чуть-чуть. По поводу долей, да, и сколько это будет, и на какую биржу. Поверьте, Айдар, самое главное, самое главное, что сейчас они стоят всего, они оцениваются в 2 евро. На какую биржу мы выйдем, это нам компания скажет, но поверьте, они будут стоить намного дороже, но и еще поверьте, что вы не захотите их продавать. Да? Почему? Потому что мы сейчас уже получаем да, дивиденды, благодаря этим долям а компания еще больше развивается, и вы будете вообще на пассиве сидеть и спокойно получать эти доли. Ну вот так. И вот еще вопрос относительно вот на данный момент идет вот, выплата дивидендов за за то, что есть пакет, но по сути это как цифры вот, что нужно делать для того, чтобы ну видеть на своем карточном балансе, допустим, вот эти те самые доли. Угу. Выплата у нас, Айдар, идет 100% в бизнес-поинтах, не в крауд ван реворсах. Бизнес-поинт у нас 10 бизнес-поинтов равняется 1 евро, то есть у вас деньги переходят на ваш баланс в евро. 100%. При этом при этом вы можете выводить, выводить, начиная от 20 евро на свой биткоин-кошелек. Вот. Но, друзья, важно обязательно, когда прошли начисления, 15 числа у вас дается 7 дней. И если вы не зайдете в этот период 7 дней, вы не сможете их забрать, они у вас исчезнут. Поэтому 7 дней, неделя, как только прошли начисления, вам нужно зайти и их забрать. И вы увидите в своем разделе, что начисления к вам пришли, и от 20 евро вы можете уже ставить на вывод. Можно я скажу кое-что, да? Друзья мои, у вас хорошие вопросы, но это все эти вопросы, вот если вы просмотрите, вот вот эти вот вопросы – если вы просмотрите презентации, то у вас сразу же они все отпадут. Потому что очень много и очень часто, в частности, Оксана, у тебя есть это на презентации. Вот. Ответы это есть. У нас сейчас и тема по рекрутированию, да, по приглашению людей. Да, какие у вас вопросы? Поэтому, пожалуйста, задавайте -то вопросы, которые касаются именно по приглашению людей, когда вы сталкиваетесь со всякими возражениями, со всякими препятствиями к тому, чтобы человек зашел либо разобрался в, в компании. Спасибо. Спасибо, вопросов нет. В принципе, на этом вопросов нет. Спасибо. Спасибо, Айдар. Спасибо. Друзья, я хотела бы сейчас вам представить вашего наставника, Ильгиза Давлетова. Ильгиза, рада тебя видеть. И я хотела бы, чтобы ты тоже немножко поделился своими секретами приглашения партнеров Краудван. Как это у тебя происходит, какие у тебя есть ответы на главные отказы и я знаю, что у тебя очень высокий процент подписания всегда. Всех приветствую. Привет, привет, привет. Всем-всем-всем добрый день. Так, меня видно, слышно? Отлично. Ну, в принципе, ребята, когда вы 100% уверены в бизнесе, вот, 100% его знаете, тогда очень легко пригласить, в принципе, в первую очередь, ну, кого нужно приглашать? Когда вы уверены, сто процентов в бизнесе, теплый контакт. Да, почему люди изначально идут в холодный контакт, потому что сами не уверены в бизнесе, потому что сто процентов не уверены. А вдруг что-то случится, а я своих близких пригласил. Вот, в первую очередь, сто быть уверенным в бизнесе, приглашать, то есть уметь рисковать. Даже все равно риск всегда остается, даже сто когда вы уверены, надо рисковать, рисковать, всегда рисковать, да? Начинать надо с теплых контактов. Но если уже теплых контактов нету, большинство, да, по, особенно у сетевиков, все-все отвернулись и так далее, потому что не зарабатывал и так далее. Годами 25 лет в сетевом маркетинге. Всех, всех, всех звал, звал, звал, звал. звал но так и по кругу крутился и ничего не заработал, по большому счету. Больше других, да, естественно, отвернулись, все. Вот. нету, да. Тогда холодный контакт идет. Ну, с холодным контактом вы уже поговорили здесь. И поэтому э, в первую очередь что знакомство если холодный контакт никакой бизнес мы не говорим по бизнесу вообще вот поверьте только про бизнес сказали все вы потеряли человек вначале знакомство, потом по интересам если вы в соцсетях ищите людей ищите по интересам если вы рыбак ищите по интересам рыбаков в чаты рыбаков заходите будет интерес с вами разговаривать если вы Крутой автомобилист, меломан, еще что-то по интересам. Черпайте по интересам, что вам нравится, тогда вам легче будет общение найти. Вот. И что с этим людьми вы можете заговорить сразу о музыке, о рыбалке, об охоте, о спорте, об гонках и так далее. Да, и так далее. Есть интерес. Вы сразу же найдете общий язык. Буквально 2-3 раза поговорили о чем-то о рыбе там, какую большую там поймали, или где что клюет. вот, Все и. И вопрос, а о чем вы зарабатываете? Или у вас спросит этот вопрос, а чем вы трудитесь, чем вы зарабатываете? Вот. Или вы спросите, а, у вас, а также ответный вопрос будет, а вы где трудитесь? Вот. И поехало, и поехало, и поехало. Вот. вот это самое лучшее общение вот. по интересам. Начали общаться, дали небольшую информацию. И потом, когда человек небольшую информацию посмотрел, Тройной разговор со спонсором. Вот это самое лучшее тройной разговор. Вот если честно сказать, вот когда мы только начинали уже год назад уже да, с Оксаной, мы трешки, трешки, трешки, трешки, вот мы весь бизнес, который сегодня имеем, построили на тройных разговорах. Вот, может, так сказать. тройной разговор со спонсором. Вот. И тройной разговор со спонсором делаем э, не постоянно, а раз в десять. Вот с десятого раза вы уже запомните, что нужно говорить. Вы уже потом уже не обращаетесь, уже что? ваши люди обращаются к вам за тройным разговором, да? уже ваши люди вы как спонсор, вот, как спонсор обращается за тройным разговором. И так продолжается, продолжается, продолжается. Вот, вот эта легкая дубликация. Вот, как бы, вот то, что я знаю, вот рассказал. Поэтому э Отказы всегда идут, статистика есть, не нужно их бояться, пускай даже статистика будет хорошая, будет. И 100 человек, 99 отказали, один зашел в бизнес и стал успешным. Ну, я так как говорю, вот один человек, и 100 человек становится самой шустрый, и это хорошая статистика. Вот, потому что этот человек вам заработает миллион, вот, сделает товарооборот. И вот таких, как говорится, поставьте два человека лево-право, все, и у вас уже бизнес начался по-серьезному. Вот, и поэтому э, не стесняйтесь, э, вот, не бойтесь, э, делайте контакты по интересам, э, общайтесь есть, на такси есть, с таксистом, у таксиста тоже есть интересы, вот, э, спрашивайте интересы, находите э, правильные фразы, для, чтобы разбудить для по интересам человека, разговаривать, и все, и будет продолжаться. Поэтому э, первый отказал, второй не получилось не бойтесь вот если 100 человек подряд отказал и никто не прошел, тогда там уже можно задуматься Но такое не бывает вот поэтому всем желаем успехов процветания больших чеков большой команды дружной команды Ну и самое главное хорошее настроение и хорошего здоровья но если есть еще вопросы задавайте тоже буду рад ответить Конечно, общепринятый вопрос вот к вам Оксаны и Ильгиз, вот самый, самый распространенный отказ, да, возражение. А покажи мне свой результат. Сколько ты заработал? Вот как вы работаете, ну, сейчас-то понятно. Вот у вас, вы можете показать свой хороший результат. А в самом начале, вот, когда у вас не было таких чеков, таких результатов, вот как работать с такими возражениями, когда у тебя на балансе ноль, результат пока ноль, ты только вошел в бизнес, и тебе говорят, ну, покажи мне свой результат. И либо говорят, ну, я подожду, пока у тебя что-то получится. Вот как работать с такими людьми? Ну, смотрите, когда такие вопросы задают, если еще результата нету никакого, тогда непосредственно, что должен помочь наставник, да, спонсор-наставник, то есть, э, а я обычно отвечаю так, и, ну и любой должен ответить, я еще только начал, а еще не заработал, но у меня есть мой наставник, есть спонсор, он здесь уже подольше и заработал, вот, э, если я знаю, могу сказать, если не знаю, могу позвать на помощь, опять же, тройным разговором, где может показать, пожалуйста, вот я здесь и зарабатываю, вот так и так, вот, э, как бы, э, потом, кто говорит, э, я посмотрю подожду когда ты заработаешь да тогда сразу человека этого отсеиваете кто подождет отсеивайте и не надейтесь на него но можно разозлиться как говорится на зло ему заработать это хороший будет фактор да? вот, заработать вот но который обычно говорит я заработал да и который ждал там месяц ждал или полгода он ждал я говорю, слушай, я заработал вот на смотри миллион вот а потом что он скажет такой человек? И это, и это у всех повторяется. О, и он, о, как я рад за тебя, да? Какой ты молодец. Но говорю, ну, что, пошлем? Ну, теперь уже поздно здесь. Вот, он опять, у него причина все равно найдется. Потом ему будет поздно, а потом будет, что он уже опоздал. Вот, поэтому как бы вот так. Да, точно. Сто процентов так и происходит. Так что, если он хочет посадить, подождать, все, сразу забыли про него. Вы знаете, друзья, мы когда заходили, вот мы с Эльгизом заходили, да, у нас не было никаких результатов. Это был первый месяц, когда я в бизнесе, практически 10 дней я продинамила, даже не знала маркетинг. но когда у меня мозг включился, что здесь такие деньги в маркетинге, я начинала и начала просто бежать с телефоном туда-сюда по квартире, вот так вот <смех>, приглашать всем звонить, вот, не, не было никаких результатов, не было чеков, никто мне не задал этот вопрос, никто. Алла Князева? Нет, конечно, Ильгиз? Нет, да потому что мы то я, Нашла суперкомпанию, все смотри, это такая-то, такая-то. Какие результаты? Никто э, не заходит на... Это, конечно, мотивирует, но важно, что ты можешь заработать, не то, что я заработала. Вот, например, я, я конечно, могу сейчас говорить, но даже на тот момент, если бы у меня были бы какие-то деньги, то это не как бы, как бы момент, момент, когда вы начинаете э, именно с этого, вы начните с того, сколько он может заработать в этой компании. Покажи мне свой чек. Не проблема, я зашел, я только зашел, но я сейчас э, могу сейчас подключить нашего наставника. Как раз и хотел бы вас, чтобы вы познакомились, потому что он может ответить на все твои вопросы, которые у тебя есть. Вот. И мы зададим у него этот вопрос. Я сам только зашел в этот бизнес, поэтому у меня планы грандиозные. Я собираюсь здесь заработать за первый месяц столько-то, за второй столько-то. Просто его озвучьте. И спроси, сейчас спросим у нашего наставника, сколько он уже заработал, вот, не бойтесь продавать результаты своего наставника, своего лидера, если у вас э, ваш наставник тоже пришел неделю назад, тоже какой результат вы его можете про, э, продать, да, вы должны понимать, что у вас за команда, кто у вас вышестоящий лидер в статусе, Менеджер – три звезды, директор – одна звезда и так далее. То есть, кому вы можете обратиться в случае чего, если у вас будет нехватка информации или тех же самых скринов по доходности. И все. Оксана, меня слышно? Да, Петр, слышно. Спасибо большое. Значит, я прослушал э -э, и вас, и те, которые говорили впереди вас. Я только что подключился. Я два слова от себя скажу. Я как раз и отношусь к тем новичкам, которые буквально недавно зашли в бизнес. Это месяц там с лишним. И я считаю, что даже у новичка есть что сказать, когда он развернул то ли теплый, то ли холодный контакт. Это еще посложнее. Хотя сложности есть и в теплом, и у холодном. Теплый тебя уже хорошо знает, и он может очень хорошо апеллировать, а холодный – он не знает и будет обязательно будет задавать тебе каверзные вопросы. И те каверзные вопросы будут касаться как раз твоих достижений, твоих результатов. Вот, на мой взгляд, маркетинг показывает нам, что в нем мы разворачиваем не только бизнес, свое бизнес-место, но мы еще разворачиваем активные и пассивные виды доходов. Так вот, у новичка буквально с первого шага пассивный доход разворачивается. Он выражается в том, что мы выкупаем бизнес-пакет. И это, в этом бизнес-пакете есть наполнение пассивное в виде долей. И у каждом пакете разные доли, разный цифровой эквивалент в виде долей этого бизнеса, бизнеса совместного бизнеса с компанией. И это уже первый результат, что это ты открыл. Еще раз. В чем конкретно вопрос? Да нет, это не вопрос. Я делюсь просто тем, как я размышляю. А, э, Хорошо, Петр, э, я думаю, что эти размышления э, мы сегодня не сможем все выслушать, потому что каждый могут также делиться размышлениями. У нас сегодня конкретная встреча по теме, поэтому если у вас есть вопросы по приглашению, по рекрутингу, можете задавать. Если у вас э, есть просто как приглашалка или понимание, да, я сов советую вам сейчас связаться с вашим наставником и рассказать, как вы понимаете этот бизнес, чтобы он послушал и если что вас поправил. Хорошо? Я э, просто вот сейчас, ну, до этого слушал вас, да, вот для всех новичков, да, опять-таки мы возвращаемся к тому, что... Э, для того, чтобы презентовать бизнес, нужно конкретно изучить этот бизнес, да, нужно начинать понимать этот бизнес. И чтобы ты, даже если ты что-то не понимаешь, вот как вот Ильгиз, да, говорит, тогда лучше на тройник, да, ты зашел, ты сказал человеку, да, о том, что давай на тройник, подсоединился его спонсора, который, ну, больше, да, Что такое творить -то информации? Тогда у вас пойдет презентация. Вот. Потому что э, в вашей презентации э, э, есть э, много новичков, которые хотели бы услышать э, то, что я хочу сказать. Что у новичка, у каждого новичка всегда есть э, на первом шаге достижение. И оно, результативность этого достижения, это то, что он разворачивает одно из направлений бизнеса, пассивное, открывает себе депозит, на который идут начисления еженедельные четыре раза в месяц. Это первое, первый э, успех, э, который связан, это первый результат э, успешный, э, когда ты... Э, имеешь бизнесовое оформление и используешь инструменты маркетинга, активируясь в нем не только как личность, как субъект, как человек, но ты показываешь, как ты воспринимаешь вкладывание финансовые, как ты используешь маркетинг и разворачиваешь их по маркетингу. И у тебя есть четыре возможности только на самих бизнес пакетах самая ну не дешевая имеется ввиду но самыми меньшими укладываниями финансами и самыми большими и это уже есть первое твое достижение первый твой успех и первый твой результат что ты умеешь и вкладывать свои финансы, умеешь их инвестировать, используешь инструменты маркетинга. Это по пассиву. Второй момент, по активу. Если идет вопрос, какие у тебя еще есть достижения и какой результат, то, ты, то ответ тут может быть, что я набираю команду, с которой буду делать бизнес Активно. Пассив – это личные достижения, личный результат. А Актив – это командный разворот и командные устремления и направления. И если ты пойдешь со мной в команду, станешь моим партнером, мы вместе с тобой, командной, сделаем то, что предлагает нам компания через свой маркетинг. Мы возьмем в маркетинге то, что он нам предлагает. Но это можно сделать только командной, поэтому я предлагаю тебе зайти в этот бизнес, активироваться по пассиву на завтрашний и послезавтрашний день, на будущее. А на сегодняшний день мы станем партнерами одной команды и будем активно достигать тех результатов, которые ты желаешь сейчас уже увидеть. Давай вместе зайдем, сделаем этот результат и увидим. Вот. Что я хотел, Чем я хотел поделиться? Пусть я даже новичок, но я с этими мыслями, вот с таким ментальным разворотом зашел в этот бизнес, рассматривал этот бизнес и делаю этот бизнес. Ну, результаты у меня вот такие. 100 человек проработал, из них человек 10 было практически уже на регистрации, у меня такое впечатление, что они еще тянут резину, жуют жвачку и ожидают от меня еще чего-то. У меня есть еще неделя, не более, и я буквально с сегодняшнего дня уже зайду и начну их еще будить их сознание. Они не проснулись. Я все делал для того, чтобы провести реанимацию их сознания, привести их в сознание все необходимое по интеллектуальному показателю, по качественным показателям, по содержательному, по бизнесовому, но не проснулись полностью. Вот практически уже были на подписании, на регистрации, уже все, все, ищем деньги, уже все. Вот не все. показывает. не, не дожали, значит, да? Еще нужно. Не, не, ну, вы знаете, мне, мне даже не нужен был тройной созвон. Потому что я уже так звоню, что у церкви колокола так не звонит. У меня у самого ушах уже звенит. Но э, такое впечатление, что человеческий фактор тугой, очень тугой. Он глухой, он слушает, но не слышит. Может быть, я очень напористый, но я сбавлю чуть-чуть ход. Я разверну темы более ну может быть более где-то может быть психологически или может быть на духовность еще я так понимаю если сознание нет душа все равно бьется она хочет она хочет чтобы человек проснулся она хочет быть свободной эта душа и она будет будить этого человека по-любому я знаю что это происходит те люди не забыли наши разговоры потому что они были с разных сторон обо всем. Конечно, о рыбалке там не было ничего, но там было о состоянии ментального поля человека, о ответственности, которую человек должен проявить на этом поле, как владелец своей собственности и как мастер, который имеет единственный инструмент – это свой разум. И собственность у него – это единое, и больше у него ничего нет. И если это не работает, если владелец не владеет своей собственностью, он не владеет тогда своим инструментом. Значит, там кто-то другой занимается этой собственностью и этим инструментом. Петр, Петр, мне очень нравится ваш напор, ваш энтузиазм такой, да, в достижении. Молодцы. Очень хорошо. Конечно, для каждого новичка есть что сказать. Например, когда в самом начале своего пути я спросил у Оксана, Оксана, что мне говорить? Да, Оксана мне говорит, скажи, как ты заходил, что тебя зацепило? Конечно, у каждого новичка есть что сказать, есть, есть чем поделиться. Мы просто говорим о том, когда Новичку задают вопрос и он не знает ответы на некоторые вопросы, понимаете? Либо когда он не уверен или правильно хочет, чтобы донести информацию, презентовать компанию, тогда мы и берем на тройник. Вот о чем мы говорим. Спасибо вам за ваш такой вот напор. Прошу извинить. Извини да, давайте, нет, это хорошо. Вот. Применяйте его к своим э, маркерам, которые будут. Да, у вас верю, у вас будет большая команда. У нас есть еще люди, которые хотят задать вопросы. Пожалуйста, задавайте. Вот. У, нас, у вас есть прекрасная возможность их задать. Поэтому не стесняйтесь. У меня вопрос к Оксане. Оксана, скажите, пожалуйста, вы начали с холодного рынка да, работать? Холодных контактов. Ульнара, я всегда начинаю работать только с теплого рынка, с теплых контактов. И если у меня стоит задача пригласить именно такого человека, которого бы я хотела видеть в своей команде, но мы с ним еще не знакомы, я сначала делаю из холодного теплый контакты, потом уже начинаю ему давать предложения, когда мы с ним уже будем понимать, что мы на одной волне, что мы друг другу испытываем такие вот доверительные отношения, ему нравится, чем я занимаюсь, мы подходим по энергетике, то есть когда у вас уже наступит такое вот, знаете, очень теплое отношение, доверительные, тогда вы можете уже и... Сделать предложение в бизнес. Я никогда не делаю предложение абсолютно холодным контактом, ничего не скидываю, не спамлю. Сначала это должны быть теплые контакты. Uh -huh. Спасибо, что... А ботами Вы какими-нибудь пользовались вообще для работы? Нет, никакими ботами. Я использовала рекламу, но реклама не дала результат, поэтому для меня... Всегда срабатывают личные общения, показ экрана, созвоны, ответы на вопросы. Вот только так. Оксана, я тут подключусь. По-моему, Алтынай задавала вопрос. Предыдущая. Я думаю, что вы можете, у вас есть ответ для нее. Как сделать из холодного контакта теплый? Вот как раз предыдущий, я у всех не знаю по именам, объяснял, как утеплить контакт, это по занятиям, там, рыбалка и так далее. То есть не, не начинать бизнес, тему бизнеса до тех пор, пока не развернутая энергетика, то есть, что это свой. Да, ну, возможно и... так, Петр. Друзья, у нас уже больше часа мы с вами вместе, Да, давайте будем закругляться, потому что у нас время дорого стоит, еще очень много людей, которые мне сейчас пишут, звонят и ждут помощи и встречи, поэтому я бы хотела всех поблагодарить Я думаю, мы еще увидимся. Спасибо вам, спасибо, Оксана, спасибо, Эльгиз, что вы уделили нам время, поделились. Большое вам спасибо. И всем больших успехов и больших чеков. Хорошо, всех благодарю тоже. Всем больших построений, всем больших чеков. Также всем прекрасное настроение и здоровье. Оксаночка, всем Оксаночка, спасибо тебе большая благодарность, что уделила внимание. Спасибо. Андрея, за то, что всех собрал. Поэтому всем успехов, удачи. Да, спасибо, друзья, что мы сегодня увиделись. Спасибо вам огромное. И, конечно же, всем желаю активных и звездных команд. С наступающим вас Новым годом!